Российская империя вступила в эпоху расцвета. В течение всего нескольких десятков лет были созданы величайшие произведения искусства. Толстой и Достоевской задали новое направление мировой литературе. Чайковской и Римской Корсаков открыли человечеству русскую музыку. Станиславской и Немирович Данченко основали театр, которого не было до серии. Россия подарила миру великую, неповторимую культуру.